Знакомые Алексею Евгений, боги, культивируемые на Востоке, такие как Шива, Паравати, Вишну, Дурга, Кришна и Брахма. Если да, то как, по ее мнению, этот пантеон связан с пантеоном северных богов? И что она думает о хакти йоги как о методе установления взаимоотношений с богами? В разных культурах есть боги со схожими качествами, например, Зевс и Индра. Каково мнение Ксении Евгеньевны, это различные имена одного бога, либо это разные, связанные между собой боги? Разные, связанные. связанные, ибо все боги связаны друг с другом, коли лишь мы работаем на этой земле, на этой геи. Разумы это разные, они произошли из разных источников и занимаются здесь каждый своими делами. Любой пантеон, любая система семейственности богов, она стоит на какой-то математической модели. Да. Вот Система языческих богов, она стоит вот на этой трехчастотной модели, модели трех магических кругов, с которыми мы работаем. А система, например, скандинавских богов работает на древе Игдраси, вот она перед вами. Да. А система сегодняшняя, сегодняшней взаимоувязки различных божеств строится вот на древе Сефирота, вот она перед вами. Но восточная традиция, она работает вообще на своем движке, который здесь не представлен. Потому что эта математическая модель, она отрабатывает свои законы к западной традиции, не имеющей никакого отношения. Поэтому восток и запад это разные вещи, вместе им, как известно, не сойтись. И это действительно так. Я достаточно хорошо отношусь к индуизму и ко всей традиции древних индуистских божеств, просто вы должны помнить, что эта система создана для отработки своих алгоритмов получения результата, и своих алгоритмов победы. Люди, которые взрослены в этой системе, имеют несколько иную энергоинформационную структуру сознания. Глубляться не буду, просто она отлична от европейской энергоинформационной структуры. Все в основном на четырех стихий. Семечная структура тел и сознание человека устроено таким вот образом. Там несколько, иначе стихий там больше. А структура тела, ну, скажем так, имеет немножко другую, другую взаимоувязку тел. Там у них эфирное астральное тело немножечко иначе запитывается. Вот. поэтому как только человек западноевропейского кровного происхождения начинает исповедовать индуизм, буддизм и все, что связано с восточными религиями, У его сознание и тело начинают мутировать под эту систему. Вы просто должны быть к этому готовы, что вы не останетесь прежними, Ваше тело, в вашем теле и разуме будут происходить соответствующие мутации, которые естественны вас последуют как в этой жизни, так и в следующей жизни, потому что с такой структурой сознания, коль уж вы, эта мутация будет происходить достаточно долго, вы не сможете реинкарнировать нигде, кроме как на этой территории под эгидой божеств Медвийского пантеона, буддизма и всех восточных систем, которые на этом деле работают. И выпустить из старого года? Конечно. Конечно, в старом году уже реинкарнация будет просто невозможно. Вот. Опять же, если эта мутация будет происходить действительно достаточно долго, потому что есть такой момент, как увлечение. Да? И оно проходит быстро, и мутация не затрагивает глубинные пласты психики. Тогда может все произойти на круги своя, но достаточно болезненно. Вот Так люди, которые единожды хотя бы побывали на горе Кайлас, уже никогда не будут прежними. То есть он, он действительно рушится вся система, им приходится потом восстанавливать всю свою надстройку. Надо с осторожностью смотреть. Вы поймите, этот мир сделан не для человека. Человек инструмент здесь. Он сделан для богов, и по сути богам все равно, а вот человеку не все равно, не все равно. И здесь надо очень хорошо думать, прежде чем погрузиться в какую-то традицию, надо ее изучить хотя бы в теории досконально и понять смысл, почему эта традиция такая, а эта традиция такая, и в чем между ними разница. И чем восточный человек отличается от западного человека, В чем между ними разница, изучить этот вопрос и понять, что тебя ждет, если ты перейдешь в другую традицию. Что касается окончания вашего вопроса относительно практики йоги для установления контакта со своими богами, да, так оно и есть, если эти боги имеют отношение к индуистскому пантеону. Практика, которую вы указали, например, восстановление контакта с Христом, вряд ли вам подойдет. Да, потому что она просто не сработает, а если сработает, то очень и очень специфически, вам не понравится. Недаром не продуманы определенные ритуалы соединения, установления контактов каждой традиции со своим богом. Они имеют специфическую направленность, потому что сонастраивают разум на нужную частоту, на чистоту, на которой вибрирует разум того или иного божества. Если бы они вибрировали на одной и той же частоте, это было бы одним и том же божеством. Вот. Поэтому раз на разных, значит, это разные божества. И вам ритуал для одного бога не подойдет для установления контакта с ритуалом другого.